Оу, вы, как всегда, застегаете меня, когда я не в форме. Ну что ж, вернемся к привычному для вас образу. Только сделаем это максимально эффектно. Видно? Знаю, что видно. На этой неделе каждого из вас ждет что-то новое. Ну, я с вами, как всегда, я, Зодиак. Погнали. Овен. Овен. Время вспомнить о долгах, целях и сложных ответственных задач. Звезды вас предупреждают, что вы не окажетесь во враждебной психологической атмосфере. Не пугайтесь, соберитесь и не дайте себя сломать, потому что вы это можете. Илец! Время вспомнить все обиды, что таятся в вашем сердце, но не лишь для того, чтобы их отпустить. Пройдитесь, порадуйте себя новой покупкой. В общем, если просто сказать, научитесь абстрагироваться. Близнецы. Для близнецов на этой неделе уготовано очень мало приятных моментов. Судьба преподнесет, точнее не преподнесет даже мелких подарков. Так что готовьтесь, нужно быть наготовым. Всегда помнить об опасности Соблазнов будет очень много. Но не ведитесь на них. Это убережет от бессмысленных и многочисленных трат. Рак. Для раков настала неделя, когда нужно сконцентрироваться именно на себе. И почаще гулять с друзьями. Уделите время любимому человеку. Сходите в кафе или в кино. Но ни в коем случае не расслабляйте хватку. Так как вас все еще окружают недоброжелатели. Поэтому, ну если между нами, лучше конец недели провести дом в тишине. Лев. У львов все не так гармонично, как хотелось бы. Будет казаться, что вы в Но помните, это всего лишь ощущение. На деле все хорошо. Перестаньте акцентировать внимание на неудачи. Вам ну, не помешало бы надеть розовые очки и немного с ними походить. Кстати, Альбек, а у кого если нет пары, но ну, у вас отличный шанс ее встретить. Девы. Девы. Перестаньте хвататься за все и сразу. Нет смысла гнаться за двумя зайцами. Сосредоточьтесь на чем-то одном и только тогда вы увидите результат. Кстати, дома все тоже не так гладко. Чтобы не усугублять ситуацию, не нервируйте близких. Ну серьезно. весы. На этой неделе звезды советуют никуда не уходить и остаться наедине со своими мыслями. Для начала разберитесь именно в себе и только после принимайтесь за важные дела, которых у вас, ну, вы сами знаете, накопилось уже большое количество. Стрельцы, ненавидьте, ненавидьте всех, четко обозначьте свои границы Пусть поймут, что нет смысла связываться с вами, все равно проиграют. Это состояние позволит вам избежать неудачной сделки, которая, кстати, поджидает вас на этой неделе. Запомнили? Козерог. На этой неделе ваша задача не разрушить то, что таким трудом вы построили. Поставьте перед собой ну, глобальные цели. Это поможет вам получать большую выгоду. Самое главное, то, что нужно, а это инструменты, и они у вас уже есть. Просто придите и возьмите. Водолей. Не ведитесь на простые радости. Вы достойны большего. Эта неделя, она не подходит для простого хорба. Вы сами знаете, что способны на большее. Кстати, Водолей, если у вас есть дети, то сейчас... Самое нужное – это провести с ними время. Поддержите, выслушайте. Вам это ничего не стоит. А им это как раз сейчас очень нужно. Прыгать. Звезды рекомендуют вносить в свою жизнь как можно больше радости. Даже по мелочам. Она убережет представителей этого знака от депрессии, которые в итоге могут привести к психологическим поломкам. Звезды советуют ежедневные прогулки и улыбаться. Любой недуг обойдет рыб в сторону. Ну, это все, я запомнил, что у вас их двенадцать. О-о-о, чувствуете, дружь, кто-то рвется к нам снизу. Время сваливать. Да, знаешь, ты бы тоже сваливал, дружок, а то будет, как в прошлый раз.